Привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь Мерлин. Что происходит в наши нелегкие времена? Денег не хватает, а главное, что бы вы ни делали, никак не получается зарабатывать больше. Вы все время упираетесь в какой-то невидимый потолок, а деньги исчезают, утекают, как вода сквозь пальцы. Только что были, оп, их уже нет. Все так? Это ваша ситуация? Я угадал? Тогда смотрите дальше. Как же сделать так, чтобы доходы выросли легко и быстро? Как пробить свой денежный потолок и получать большие доходы? Но вы скажете, я уже все это знаю, я уже проходила сотни курсов, читала 100-500 лайфхаков. Тогда почему вы смотрите это видео? Где ваши миллионы? Что же не получается? Казалось бы, пробить денежный потолок можно. Только не хватает на это времени и сил. И с каждым днем становится все хуже и хуже. Ваш день переполнен делами и невозможно втиснуть в расписание дополнительные действия, которые взломают ваш денежный потолок и увеличат доходы в разы. А ведь очень хочется быть богатым, счастливым, здоровым человеком строить бизнес и масштабировать доходы. Дорогие друзья, я приглашаю вас на марафон для тех, у кого уже есть свой бизнес, для тех, кто начал бизнес, но не может быстро стартовать и для тех, кто только собирается открыть свое дело и никак не соберет нужную сумму. Кто-то скажет, это не для меня. А вы уверены, что это не для вас? Согласитесь, что заработать столько, сколько вам нужно, можно только в бизнесе. Но сейчас речь не об этом. Что же нужно сделать? Как кардинально исправить ситуацию? Как пробить свой денежный потолок? Как начать зарабатывать столько, сколько нужно именно вам? И я вам скажу, что делать. Но сначала, коротко о себе. Кто я такой и по какому праву я вам тут все это рассказываю. Итак, меня зовут Игорь Мерлин, и я могу помочь вам вырваться из этого замкнутого круга. Я эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик и наставник с 25-летним стажем. Я помог более тысячам предпринимателей и экспертов масштабировать доходы в общей сложности на сотни миллионов рублей. Вы могли меня видеть в качестве эксперта даже в телевизоре. На первом канале, на НТВ, РНТВ, канале МИР, ТВ3, канале Ю и других. Среди моих клиентов есть предприниматели, депутаты, долларовые миллионеры и совладельцы крупных холдингов. Тем не менее, сейчас я выхожу, что называется, в массы. Мне очень нравится помогать обычным предпринимателям и экспертам, простым людям, трудягам, а не только успешным бизнесменам с большими доходами. Это приносит мне глубокое моральное удовлетворение. Я искренне радуюсь, когда у моих подопечных начинают расти доходы, пробиваются денежные потолки и жизнь становится яркой и счастливой. У меня в душе разливается тепло, когда такое происходит. Дорогие друзья, я всегда помогал людям и помогать буду. И теперь у меня есть специальные авторские методики и надежная программа. Она рассчитана именно на тех, кто не обладает миллионами, но хочет ими обладать. А главное, кто готов сделать для этого простые и понятные действия. С моим огромным опытом я смогу подсказать и провести вас за руку по сложным лабиринтам сражений с денежными потолками в программе Терминатор денежных потолков. Это надежная системная машина, и она поможет проломить ваш денежный потолок и увеличить ваши доходы многократно. Каждый винтик терминатора будет работать на вас. Мы с вами в одном окопе. Это наше поле Куликова. Это наш Сталинград. Мы будем сражаться плечом к плечу и победим ваши денежные потолки. Записывайтесь на наш марафон Терминатор денежных потолков и получите практическое руководство, которое поможет зарабатывать столько, сколько нужно именно вам для исполнения всех ваших желаний. Сейчас это бесплатно, но это пока бесплатно. Сломайте ваши шаблоны, заходите. И получите ваши финансовые результаты. Жмите на кнопку и пробивайте ваш денежный потолок.